Бывший президент Украины впервые за полтора года дал интервью западным СМИ. Вопросы в основном касались событий на Майдане. В беседе с журналистом британского телеканала BBC Виктор Янукович назвал случившейся трагедией украинского государства. А вину за кровопролитие возложил на радикалов, которые решили устроить переворот и захватить власть. Ковыряя о ситуации в Донбассе, Янукович отметил заслуги России в достижении минских соглашений и призвал все стороны конфликта безоговорочно их выполнять. Разговор коснулся и Крыма. То, что произошло, уже это произошло. Значит, Крым есть, есть часть России. Сегодня уже как факт, который случился. Но сегодня идет война. Сегодня говорить о Крыме, что мы вернем Крым, как? Войной? еще война нужна янукович про... аргументировал за выход из состава украины проголосовали 90 процентов жителей крыма Но здесь стоит отметить из англоязычного текста интервью и слова бывшего украинского президента телекомпания исключила